покупки выбора дома если метод понять, что это хороший выбор, есть метод понять, сядьте посредине дома, посидите. Когда вы выйдете, у вас должно быть ощущение, хотите вы в него вернуться или нет. Постойте к входной двери спиной. Вы хотите заходить в дом или не хотите? Вот если не хотите, не покупайте этот дом. Если вы зашли, вышли, повернулись к выходу спиной и стоите, и вам не хочется туда возвращаться, не покупайте.